ты говоришь много книжек в свое время. Да, вот по поводу там открытия своего собственного бизнеса mm -hmm. и тренинги посещал. Какие как бы, тренинги по бизнесу? Там, ну, по типу бизнес молодость Да, это классно, бизнес молодости тоже был. Mm -hmm. Ну и до них я тоже много где был. В общем, как бы одна из мыслей была, что не надо тратить деньги на свою какую-то там на комфорт, например, покупать машину просто так, пока ты не зарабатываешь достаточно много, чтобы ты смог ее купить. Позволение. Буквально, да. Ну, буквально, чтобы купил там за 2-3 заработанных месяца, то есть такой оборот должен быть, да? Многие же как? Многие копят, 2-3 года копят, потом покупают огромный Land Cruiser угу. и в дальнейшем не справляются с его обслуживанием. Ну, ну, да. Понимаешь, как бы это глупо, в Европе, кстати, так не делают. Ну, это мысль Бода Шеффера, если знаешь, такой вот один немецкий идеолог по большим деньгам. Угу, слышал такое. Слышал Бода Шеффер? А слышал о нем, но не, не вникал. Роберт Киосаки, конечно, читал, Андрея Парабелла, Он ну, много, много у меня было менторов. Угу. И, один, да, и часто звучала мысль, что бизнес, крупный бизнес особенно, никогда на свои собственные деньги не создается. Потому что это будет очень тяжело, долго, муторно. Ну и в итоге вот ты тоже собираешься открыть свою музыкальную школу, да? Ну да. Ты рассчитываешь как, на свои деньги или на заемные какие-то? Я... Или в партнерстве с кем-то? Нет, я один. А... У меня есть ученики, которыми я сейчас преподаю. И я попросил их всех купить абонемент у меня на полгода. А. Да -а. то, что я в любом случае отработал в школе или без школы. Ну, хороший способ, да. Ну какой-то первичный капитал уже будет, да? Да, плюс сам подкопил за такое давление. небольшой, но хотя бы маленькую. А -а -а. Одну треть. Маленькую школу уже можешь открыть. А ты подсчитал точную сумму, которая нужна? Конечно. Бывает же очень обманчиво, что рассчитываешь на одно, а там пройдут еще и всякие непредвиденные расходы. То налоги, то ремонт, то какой-нибудь СЭС придет. Пожарными тысяча Ребята приходят позже обычно. Да на старт это никому не нужен. И я же собираюсь официально все делать. Ну, по-любому, да, бизнес должен быть официальный. Да. Работать в открытую. Ну, чтобы ни от кого не бегать и так далее. Терпимо тут? Да, терпимо. Да, все должно быть официально. Конечно, честно, честно надо работать. Ну, в итоге, ты говоришь, откуда взялись кредиты? Ну, вот, в твоем случае, опять же. Да, я брал кредит, естественно, не на то, чтобы его там прогулять, профукать и а. еще что-то сделать, да, а, в принципе, под бизнес. Ну, он, так скажем, не пошел. Что а подставляли... Что за бизнес? То есть, всегда... А тоже школа, только вот массажная. Она, в принципе, у меня сейчас существует, просто мне надо было развернуться на большие объемы. Uh -huh. Массаж, мануальную терапию я преподаю. Uh -huh. Вот, и, соответственно, у меня тогда все было, и сайты, и лендинги. Ну, как бы с рекламой не повезло, ни одна реклама у меня не сработала. Куда я деньги не давал, а деньги, на этом моменте деньги сгорали в ноль. Остановимся на этой теме. Тебе интересная реклама. Ну, что ты делал? Какие что гибр принимал, и цвет зачем эти такие подробности? Подробности? Интересно, что они сработали. Да. Ну, в общем, Яндекс.Директ. реклама. Сам настраивал? Нет, не сам. Отдал парню. Он такой слишком гордый был. В итоге получилось... А в чем заключалась его гордость? Ну, типа, я все сам знаю, как надо делать, потому что я им давал свои рекомендации. А я же вот обучался, для этого всех как бы разбирался mm -hmm. в этом моменте. Сейчас, я с директором по-другому устроен уже. Это было лет семь назад. И, в общем, мне стало делать, как я делаю, а делал по-своему. Mm -hmm. И лендинги настроил тоже по-своему. В итоге, даже не показал мне, что настроил, но получалось так, что уходило по, не помню, где-то 500 рублей на один клик. Значит, это на самом деле очень дорого. В месяц сколько выходило за рекламу? Да, ну, по сути, только один месяц и дали и ушло около где-то 100 угу. тысяч. Это много для времен. Да, это очень много, и я, естественно, закрыл сразу, говорю, не действует твоя реклама. Причем не было ни одного звонка живого, который бы превратился потом в клиента. Mm -hmm. То есть кто-то, конечно, там что-то позвонил, но, как правило, так просто спроси, что это такое. Поинтересовался. Да, даже, ну, даже не было заинтересованности такой, чтобы уйти действительно обучаться. Вот, потом в Яндекс-Директе тоже дал, ну там небольшая сумма на 6 тысяч, в Фейсбуке тоже дал на где-то на шесть тысяч, то ну, там надо было за, цель была за неделю собрать хоть хотя бы два человека. Тоже у меня сработало, деньги сгорели просто так. Потом какие-то люди у меня предлагали, ну удаленно же все это, mm -hmm. предлагали раскрутить группу ВКонтакте. Где-то я заплатил 1040 по тем временам. И тоже как бы нагнали ботов вместо нормальных целевой, вместо нормальной целевой аудитории. В итоге, я говорю, это обман. Стал с ними спорить. А удаленно спорить, знаешь, практически бесполезно. Они говорят, ты сам, ну, вот, сами тут тебе задания дал. Да, ну, каждый при своем мнении Да, да, да. Типа, мы все правы, да. Ну, и вот, сам понимаешь, это вот я много-много раз накалывался с рекламой. Потом давал рекламу на этих... Ну, тут я уже давал рекламу на клиентов на массаж. У меня тогда были салоны. Два салона массажных. Mm -hmm. Открыл и тоже не выдержал с рентабельности. Потому что клиентов начал заманивать тоже рекламой. Там, через мегафоны смс рекламу давал. Угу. Э -э вообще не пришло ни одного. Ну там сумма я потратила около тысяч, А там э -э геолокация, как бы, то есть примерно 500 метров от моей точки, да, угу. дается реклама. Все, кто с мегафоном в этой зоне как бы, живет. Это. Да, да, да, Живет, и даже проезжает мимо на машине. Им сразу вот рекламное сообщение присылается. Потом э, тоже действовало примерно недели-две. Ни одного звонка, вообще ноль. Дал рекламу на магнитиках, которые на холодильнике вешается. Десять тысяч на это потратил. Вот прошло с тех пор пять э, лет. И только сейчас мне было два звонка заинтересованных, но тоже вроде не пришли. Ты прикинь, за пять лет два звонка, то это вообще это ниже десятитысячные проценты. Это очень невыносно. Через всякие купонаторы, знаешь, такие есть. Да, конечно. Беглеом и прочее. Да, там реклама. Давал рекламу, да. Это ну, приходят, как правило, халявщики, которые хотят задешево сделать круто и качественно. У -у -у -у. Ну, во-первых, мои сотрудники в этом были очень не заинтересованы. Естественно, они от них отказывались, мне самому приходилось забрать себе работу. Которая мне не нужна угу. Ну, в итоге там, ну, считай, та процедура, которая стоит, допустим, 3-5 тысяч Они хотели сделать ее за 500 рублей Понимаешь? Понимаете, вот. Потом, как бы, они же э, говорят, что А вы их посадите на абонементы То есть потом они окупятся там Когда они придут на десятое занятие. Но, как правило, угу. эти люди, они не рассчитывают Потом прийти, им главное один раз что-то там сделать Один-два раза, и все вот, Так что с рекламой я тысячу раз накалывался, вообще ничего, по-моему, не работает. Может, конечно, я вложил не так много, не докрутил чего-то. Ну, понимаешь, была бы какая-то хотя бы э, композиционная такая цель, типа, вложил 10 тысяч, получил одного клиента. Тогда я вкладываю в эту же рекламу тысячу, допустим, 30, получаю там двух клиентов. И так дальше, да? Вкладываю 120 тысяч, получаю 10 клиентов. Были. Да, да, чтобы было как, как бы по накатным какие-то прогнозы. Нет. Все стремятся, те, которые крутые, они говорят, а у нас реклама стоит от 120 тысяч меньше мы не беремся. А те, которые меньше берутся, получается вот так, что толково, -то, собственно говоря, ничего не получается. И в итоге э, взял еще один кредит, приходилось перекрывать один кредит другим кредитом. Э, попал в такую кабалу, так называемую. Не очень, конечно, так скажу, умная затея, да? Перекрывать кредит кредитом. Но... Да, ну а как надо было, крово... ну, да, да, Вы, выкарабкиваться. И в итоге это, э, нашел инвестора себе. Угу. У меня один знакомый бизнесмен из клиентов предупреждал, найдешь себе инвестора, найдешь себе убийцу на голову. И практически так и получилось. В общем, с инвестором месяц мы всего лишь проработали, и он сразу видит, что что-то там не то происходит, и сразу отказался. А деньги-то вложенные надо отдавать. Uh -huh. В итоге я попал в очередной раз на бабки, еще и с банками. И uh -huh. начался у меня кризис среднего возраста. То есть, как я говорил, я же готовился, я же ходил на тренинги умные, uh -huh. слушал, читал умные книги, слушал всякие советы и от ютуберов, и от тех, кто рекламой занимается, и вот на бизнес-молодость ходил. И там очень много людей, которые прям. Поднимались, ну как сказать поднимались, это их кейсы, они скорее всего наиграны или там у кого-то из сотни получится, да, они его вперед выставляют. Ну это просто теория вероятности, да, какие-то тут врачи. Да, все остальные как? Ну, конечно, отрицательно, наверное, отзывы скрываются. И в общем, в итоге получается, что начался у меня кризис среднего возраста, вот так тебе скажу, mm -hmm. когда, ну, ну, женщина, она реализуется обычно... В детях, в семье, то есть биологически, да? Ну Мужчина реализуется в свои делах, то есть это его результативность, его детища. Да, и тут, получается, представляешь, я шел 10 лет ступенька за ступенькой, выше, выше, выше. Я же чувствовал, что я вот это знаю, это получилось, следующий шаг, следующий шаг. И тут рубас вот, вот на части все фу рушится. Фу рушится. Фу, да. И я, знаешь, как э, на скольной горе оборачиваешься на свой пройденный путь, да, и видишь там... Бурелом сплошной и нету просвета никакого То есть получается, что я дурак, что ли, 10 лет чем я занимался тогда получается Знаешь, такое опустошение началось, что чуть ли до сууицида не дошло А на меня же стали в итоге еще наезжать Все там эти коллекторы на прозвон поставили Сначала даже по ночам звонили, потом как бы вышел новый закон, запретили Запретили угрожать, Ну стали так звонить, более мягко Они так прикольно ну я же понимаешь это звонильщики просто звонят но они представляются так я супер оперативный следователь там космических войск да, майор там какой-то разведки по выбиванию долгов какую-то такую должность называют вообще там сумасшедшую да и он сам кстати звонит будет ли он сам звонить и и обещают и угрожают что семья моя потом не расплатиться всю жизнь, детей дети, и жена, и мать с отцом, и так далее. Вот, потом эти мой, он тоже из таких бандитов 90-х годов, стал тоже меня запугивать, Но он хитро запугивал, он как бы предполагал, что я могу записать там аудио или видео, поэтому намеками говорил. А вот того-то человека мы там закопали в лесу, а вот того с кем-то так-то расправились. И типа по телефону показывать фотографии. Прямых угроз не делал. Да, прямых угроз не было. Хотел даже подселить ко мне в квартиру этого специального бомжа с адвокатским образованием, чтобы тот контролировал мои расходы и доходы, чтобы я отделял нужную сумму денег, чтобы вернуть этому инвестору. Ты прикинь, до чего доходило. Ну, в итоге э, у меня развились фобии. Я стал бояться всего поезда. Ну, я же в то время по ночам ходил, домой возвращался. Все мои дорожки были известны. Там мог кроме, кто, любой кто угодно найти. У каждого, каждого куста боялся, поэтому. Ну, практически, да. А тем более у меня же было нападение, у меня же нападет. Заказное нападение на подъезда прямо моего дома. И никого не нашли. Зубы выдали, никого не нашли. Но это там другая история была. Вот, и в итоге я стал бояться высоких этажей. А я даже на высоком этаже живу. А тут до края балкона не мог подполнять подойти. Всяких электричек боялся, мало ли может скинуть. Там даже турникеты в метро, вот эти, которые такие щелкали, боялся, прикинь. Машина тонированно подъезжает к остановке сразу на панику, а, да? А, Автобусные, да, я так прячусь за остановку и думаю, блин, что стоят, выслеживают, да? А они долго стоят, так минут пять-десять, думаю, блин, за мной наверняка приехали, сейчас в лес отвезут, ноги в тазик, цементом залют и с моста в речку, ну, да. в Москву речку сбросят. Ну короче, представляешь фобия? Я просыпался ночью, весь в поту холодном, у меня подушка, наволочка, там, одеяло, все, просто выжимать можно было, представляешь? Такой вот стресс. И спал по 3-4 часа, не мог больше спать, просто не выспался. И в итоге получается. Э, ну, как я вышел за тупицу, интересно. Конечно. Слушай, про это речь пошла. Ну, так это же продолжение истории. Ну, мне стали люди. Ну, я, естественно, спрашивал, как что делать. Попадаюсь хитрицы, типа, там давай мы себе заплатим, потом ты нам должен будешь чеченцы там всякие тоже говорят да мы с ним сейчас разберемся давай там нам его телефон ну тоже за какую-то сумму mm -hmm. вот но зная этого нового русского я просто знаю что он общается со всеми с бандитами и с ФСБшниками с ментами часто скрывался но всегда решал вопросы то есть у него куча знакомых так что на него просто так не наедешь И в итоге у меня попались люди так называемые христанутые. Ну, я ничего не имею против христианства, я сам христианин. Uh -huh. Ну просто это прям вот э, мои друзья, знакомые оказались такие прям уж ортодо ортодоксальные, в очень совсем уж такие. Ну в крайность, да? Да. И они вместо уж меня будет знаешь, что стали говорить? На тебе вся черная метка лежит, ты пошел по наклонной, и тебя там, короче, демоны за тобой, дьяволы, голеницы, они тебя к себе заманивают, все, ты уже не выйдешь оттуда. Единственный способ, это было причаститься. Я попробовал пойти причаститься. А там же, это, надо подготовиться к причастию, просто так не подготовишь. К тому же время я уже подсел на алкоголь как бы снимал стресс пытался да. нет ну, в общем помогает ну, Желательно... временная ну, временно конечно да но э, это ну, на, на сегодняшний день как бы, на, на текущий день это хватало естественно надо знать меру естественно, надо знать там, дозу и враз, все делать а не так с бухты барахты в заповедь не про это, естественный разговор, а просто для отпускания нервной системы. Чтобы спать спокойно. В итоге стал спать по нормально 8-9 часов. И это, и подготовиться, к по причастию не смог. Кроме того, дали мне книжечку такую про грехи. Ты с христианством знаком, да? Конечно, да. Вот. Оказалось, я эту книжку тоже не смог даже прочитать больше двух страниц. Но там где страниц 50, такая брошюрка. Блин, а ты только начал читать, там грехом все, что ты подумал, куда пошел, что да, сделал, да. там грех вот вообще все, что человек делает. Я же на самом деле другого мнения, я считаю себя богоподобным, сын Богу, Бог мой отец, И, соответственно, если он меня таким создал, то почему-то я созданный сразу такой грязно-греховный, когда... Злокачественный. Да, злокачественный. Злокачественный обход, зонючий. То есть да, это как-то против моего нутра и против моего сознания разговора с Богом, да, как бы. я прошел с батюшками тогда поговорил. С одним, с другим. И еще выдох. Все, теперь руки под лоб. И в итоге по полтора часа, скажем, батюшкой разговаривал. В итоге, ну я думал, надеялся, что мне какой-то выход скажут. Еще же сказали. Единственное, что они сказали, это афоризмы из Евангелия, которые мы ну, и так все мы знаем. И единственная мысль у них была, ну ты не лог тут жить правильно, а там тебе воздастся. Я думаю, зачем мне там? Мне надо здесь. И сейчас, и сейчас да. Ну, желательно какие-то понимать строки, два месяца, там, полгода, как вот, сколько там, две недели. Через сколько-то может решиться проблема. В итоге я от них ничего не получил. Тогда стал думать, что же делать. И ты знаешь, придумал. Что? Придумал такой способ, который, э, ну даже сейчас вот преподаю. Mm -hmm. э, там можно все что угодно изменить в этом мире. И ну, начинать, естественно, с себя, своих собственных привычек плохие привычки заменить на хорошие качественные привычки и прежде всего легче всего исправить именно себя чем кого-то другого согласен же да ну конечно не то чтобы легче а правильно менять, ну, да, менять кого-то себя да дело неблагодарное просто менять кого-то вот это точно вот и тогда я начал работать с собой угу. аутогенная трансцендентальная тренировка медитативная такая не слышал прям так называется аутогенная трансцендентальная медитативная тренировка угу. я когда-то ей пользовался и ты будешь удивлен я в свое время был заикой вы 26 лет и заикался представляешь и я не мог даже сдавать экзамены в институте и сам от этого избавился да а в то время я еще работал за компьютером и у меня садила зрение потому что мы работали по 12 ой, по 20 часов даже представляешь 21 час иногда. когда сдавали проекты по 20 часов сидели за компьютером я выходил и шел через город как через соленый океан представляешь все мутное такое о, перед глазами ну я не измерял зрение но на несколько единиц точно его посадил и в итоге я думаю а когда-то лет в 14 я обучился этой методике, ну, по сути, это медитация mm -hmm. с самым гипнозом, так, коротко сказать. Mm -hmm. Вот, и думаю, давай-ка я применю ее. Это у меня было 26 лет давно уже. Mm -hmm. Я ездил на работу на автобусе прессе, 45 минут туда и 45 минут обратно вечером. И думаю, а что просто так ездить? Давай-ка позанимаемся. И вот 40 дней подряд я занимался, добавляясь от заикания. А потом думаю, а что такое заикание? Давай-ка я еще зрение установлю. Потом думаю, а что еще зрение? Давай-ка еще с прочтением учусь. А давай-ка еще похудею. В итоге я всего добился. Хватил на 10 килограмм, избавился от заикания, представляешь, за 40 дней. Восстановил зрение до 100%. А 40 дней это гарантированный срок? Нет, нет, это примерно, я даже не знаю, 30 дней. Гарантированный срок это 21 день, чтобы изменить привычку. Сознание перестраивается. Ну, плюс с запасом я взял до 30 дней, это точно. Uh -huh. А я дальше, дальше просто не помню, может, я еще по инерции как бы продолжал. Uh -huh. Понимаешь, ну, чтобы зафиксировать результат. Вот. Минимум надо от 21 дня до 30 дней э, проводить такую тренировку с того, чтобы заменить одну привычку на другую. Uh -huh. В итоге я пять в одном сделал. Похудел на 10 килограмм, обосновил зрение, сокращение обучился, избавился от заикания. И у меня была тогда кожаная болезнь, такая «почесуха» называлась, когда я сам себя расчесывал до крови, пока кровь не пойдет, не успокоишься. Mm -hmm. И вот от этой чесотки тоже избавился. Представляешь, mm -hmm. что 5 в одном я получил результат. 5 в одном – это вообще мощная техника. Очень круто. Круто, да, я кому не рассказываю, там, они такие, ну, сразу с уважением и прифигевшие немножко. И вот, получается, прошло с тех пор лет... 15 я опять попал в кризис среднего возраста вот это, да и э, как я из него вышел я все продумал там целая система я это делал ваня джакузи э, полностью погрузившись в воду определенной температуры 38 градусов угу. э, в позе зародыша э, то есть это как бы утроба матери как бы формируется да? вот. угу. Какая температура в животе примерно вот Провожу медитацию, потом э, эту молитву. Дальше вот трансцендентальная тренировка, самогипноз. начинал с лечения собственных органов внутренних, да, а потом перехожу уже к э, молитве такой. Mm -hmm. Причем молитва тоже в специальной форме. Я выбрал себе, ну ладно, скажу так, просто ангелов. Никто не знает точно, сколько у нас ангелов, кто-то говорит один, кто-то говорит там у каждого два, левое плечо, правое плечо. Кто-то там говорит, что у знаменитых людей, таких как Пугачева, у него, например, 12 ангелов, у кого-то 9 ангелов, у кого-то целая армия ангелов. Ну, в общем, э -э, как бы истинно не, не, не добьешься, да, от людей. Поэтому я просто представил, что их у меня много, сколько-то. Во главе Архангел Михаил, и если их как бы. Ну, нету, то я их создал грегор То есть я подготавливался к этому два-три месяца, понимаешь, создавал грегор этих ангелов. Uh -huh. Потом, а, я даже у батюшки спросил, ну вот я молюсь там джакузи, в, в темноте с полностью закрытыми глазами, опускаюсь в воду, так что у меня такой нос и рот торчит. Uh -huh. Батюшка так подумал, подумал, ну, знаешь мы люди служивые, мы по канонам, но а тебе, видимо, можно и так. Разрешил как бы считай. Угу. И ты представляешь, у меня в итоге э, после подготовки э, получилось так, что у меня 7 зафиксированных случаев, когда мне Англой помогли реально в жизни. То есть вот прямо материализация желаний. Один раз у меня, короче, ну тоже ночью напали, избили и украли мобильник мобильный по тем временам был из смартфонов таких крутых, я за него потом еще целый год их кредит отдавал. Вот. Ну, в то время как раз мы переходили с кнопочек телефонов да, на смартфоны и в то время они дорого стоили для меня это была такая непоемная сумма. Так, сейчас просто выдыхай. Еще. Целую неделю, ну а мне же клиенты звонят, мне телефон нужен. Я целую неделю ходил без смартфона. Потом добрал у жены, ее телефон, говорю, мне важнее. А потом думаю, блин, а что же я с прошу? Попросил у англ, говорю, вселенная, она же изобильная, У нее же все есть. Дайте мне, не знаю каким способом на ваш откуп, да, такой же телефон, как у меня примерно по функциям, чтобы совпадал. Каким способом вы это сделаете, это вы сами решаете. И что ты думаешь? Проходит пять дней. И я иду ночью по улице, и лежит на скамейке мой телефон. Ну, будущий. Я, конечно, понимаю, что у Бога нет других рук, кроме человечества. Кто-то его там оставил, потерял, забыл, выкинул. Ну не знаю, какая причина была, да? Но вот ангелы решили таким способом мне как бы, доставить его. Еще выдох. Успеваешь выдыхать? Ого, как хорошо простите. Знатно. Великолепно. Да-да-да. Еще выдох. Еще. Вот, посмотри, он, конечно, подешевле, но по функциям примерно похож. Хотя он до сих пор на работает лежит там потом у меня как бы конец э, месяца надо закрывать аренду а у меня там еще терки э, с этим с начальником с хозяином как бы да и ну, надо собственно деньги добыть у меня как бы, не совсем хватает суммы я посчитал что осталось дней 7 и я не успею эту сумму заработать а, и тогда я говорю ну ангелы Вселенная же изобильна. Я не знаю каким способом, но вы предоставьте мне сумму такую, чтобы мне хватило для закрытия месяца. Все. Все, ложись. Представляешь, проходит в пять дней, и мне на счет падает 75 тысяч рублей. На карту. А откуда? Я не знаю, я ищу, ищу, не могу найти, откуда деньги пришли. Прикинь, оказывается, проходит месяц, ну, мне хватило половина эта сумма, но проходит месяц, и мне звонит mm -hmm. человек, который был у меня клиентом всего лишь один раз в жизни. Представляешь? Mm -hmm. Говорит, слушай, дружище, я там на вот этот год поворачивался, иди mm -hmm. на ко мне. Я в Таиланде сейчас. Мне там сын должен перечислить деньги, а случайно перечислить себе. Mm -hmm. Представляешь? Причем у меня карточка оформлена на, на женское имя. То есть он перепутал отца с какой-то женщиной, переправил деньги не туда. Вот mm -hmm. Сейчас на другой бок. Ну, получается, я комфортными платежами, ему вернул эти деньги. Mm -hmm. Но он, согласись, и та ошибка его мне сыграла в том месяце ну, двое Нужную роль. Назад, назад, назад, назад. Много -много назад. Угу. А свешиваем. Ну, я может все истории сейчас не смогу рассказать. Не успею. Угу. Так, на спину. Потом мне не хватало до конца месяца буквально, чтобы закрыть аренду в 10 тысяч. Угу. Я говорю, ну вселенная, ты же забильная, да? Можешь решить этот вопрос. Я не знаю, каким способом Ангелы, но. Добудьте мне 10 тысяч. Проходит 5 дней, и мне на что бац, падает 10 тысяч ровно. Вот сколько России столько падает. Да, Я опять еще отказался. на самом деле. Откуда, а чего? Не, ну как-то вселенная же играет, эти игры там, судьбоносные, да? Угу. Я не знаю, каким способом, но вот все получается. В итоге, оказывается, ну, какая-то фирма должна была деньги. И должна была деньги не как, юридическому лицу, как, не, вернее, не как физическому, как юридическому. Говорит, это ошибка нашего бухгалтера. Переправьте нам деньги обратно, но мы их пришлем правильным способом. Вы ну, согласились, месяц прошел, да, они только это обнаружили. Но в тот момент ошибка бухгалтера сыграла полезную роль для меня, да? Mm -hmm. Наверняка не случайно. И так много случаев было. А, этот инвестор я тоже попросил ангелов, чтобы не было угроз извне. И он перестал мне домагаться. домогаться. В итоге мы с ним до сих пор друзья в себе другую анекдотики я ему уже крупный долг уже 6 лет выплачиваю прикинь? Mm. ну как бы уже выплачивал mm -hmm. ну прикинь, как он смягчился тоже благодаря ангелам потом у меня поток был в квартире да, okay. ну все, может вставать да, mm -hmm. я чувствую, что у меня ночью кто-то будет, а я, мне надо выспаться я думаю, дай посплю и в общем за одну ночь два шланга ванная с горячей водой, в туалете Ой, на кухне с холодного водой. просто разорвались и затопило квартиру на 2 сантиметра, прикинь. А был дачный сезон, дома никого нету. Я там лежу, не могу выспаться. Прикинь, если бы я уехал на дачу, чтобы это было, Мне не за квартиру ниже. Вот они меня разбудили, подняли. Я предотвратил за один раз два вот этих случая несчастных. Так, ребятки, вы подписывайтесь. С вами был Олег Лабудин. У меня еще много интересных историй. Пока-пока. Ну как, нам ну, понравилось?